Рассмотрим движение лифта и стоящего в нем человека. Лифт имеет ускорение, направленное вверх. Второй закон Ньютона можно записать в векторной форме. Если ось Y направлена вертикально вниз, то проекции силы тяжести положительны, а проекции реакции опоры и ускорения отрицательны. Вес в этом случае больше силы тяжести, таким образом если тело вместе с опорой или подвесом движется с ускорением, направленным противоположно ускорению свободного падения, то его вес больше силы тяжести, то есть больше веса покоящегося тела. Увеличение веса тела, вызванное движением с ускорением, называют перегрузкой.